У нас отобрали все ничем мы на сегодняшний день не владеем очень многие люди у нас сейчас вот модно говорить я тоже в судах очень часто присутствую. люди испытывают надежду наши российские на европейский суд по правам человека в страсбурге так вот я и вам и людям я вам хочу сказать что дорогие граждане плюньте на этот суд это не суд вообще, скажем так, он суд, но он не для российских граждан, понимаете? Значит, посылки граждан, бандероли граждан, почему-то странным образом не доходят до Гаагского суда. Вот наша власть боится именно вот этого суда. Но по моей информации, в Гаагу наши жалобы и письма почта России не отправляет. Это уже абсолютно точно. И здесь человеку коротко сообщают, ваша жалоба объявлена неприемлемой, идите вы по-русски говоря, в задницу. Вот до чего дошло, понимаете, люди мои, вот до чего дошло, вот эта коррупция российская. А вы все сидите и ждете, что там придет какой-то гагский суд, какой-то гагский трибунал, что Европейский суд там всех засудит, этих наших коррупционеров. Ребят, вот они, смотрите, вон, они уже там, сволочи, сидят, не обламываются. Да все вот люди говорят, что у меня там в собственности квартира, машина, гараж, и мы там владеем тем этим. Ребят, да ничем вы не владеете. Откройте паспорт и посмотрите, там что написано в советское время, что стояло, прописан. А теперь что стоит? Зарегистрирован. И собственность это чисто номинальная, понимаете. Люди, мои, граждане, ничем вы на сегодняшний день не владеете, ничем. Откройте закон о торах, так называемых, о территориях опережающего развития. Которые приняли в тиху, втихую под шумок вот этих всех дорогих мундиалей, сочинских олимпиад и так далее прочего. По-тихому приняли законы о территориях опережающего развития. Кто не понимает, я сейчас сам объясню. Любую территорию сейчас вот недалеко, недалеко то время, когда, наверное, Россия просто уже будет дробиться на какие-то княжества и отдельные государства. Потому что у нас крепостное право не за горами. Вот. А что такое территория опережающего развития? Вас, ваше имущество просто, как вас, так и ваше имущество, могут взять и продать, что называется, с потрохами, китайцам, туземцам, кому угодно. Вот что такое закон о торах? То есть по решению администрации все от вас, все вы, все ваше имущество, то есть все отчуждается. И все, и до свидания. Вот вам что такое законы торы. У нас уже в Волгоградской области, у нас уже кабельное телевидение гудит вот этими торами, то есть у нас уже заезжают сюда китайцы. То есть, где земли, которые принадлежали вот этим казакам родовым, которые были репрессированы. То есть, у нас это все уже отдается китайцам. Вот у нас уже торы, они действуют. Это все. То есть, я вам говорю, что вы посмотрите внимательно. Опять, вот люди говорят, у нас там какие-то накопления, какие-то вклады в банк. Да нет у вас никаких накоплений. Вы откройте, возьмите советский рубль, да, любую банкноту. Рубль, 3, 5, 10 рублей. Посмотрите, там что написано внизу? Билет Государственного банка СССР обеспечивается золотом, драгоценными металлами так далее, и так далее. И сейчас возьмите вот эти фантики, которые нам подсунули, тем более вот эти с космодромами, с эмблемами Крыма. Это вообще даже на деньги не похоже, даже на российские, на билеты банка не похоже. На, где на российском, на, покажите мне одну банкноту, где на билете написано, что он там чем-то обеспечивается. У нас просто... Скажем так, народ одурачили в 91 году, у нас забрали советскую власть, разогнали, потом у нас забрали советские деньги, сейчас у нас уже забрали советское образование, советскую медицину, советскую армию, советскую милицию. У нас это, у вас у нас, вернее, у вас у нас, я себя от народа не отделяю, потому что я начинал с низов, я начинал со слесарей, я начинал свою Карьеру с профессионально-технического училища я два года отработал на заводе, на Каустике в Волгограде и на нефтеперерабатывающем заводе. Вот Я от народа себя не отделяю. У нас отобрали все. Ничем мы на сегодняшний день не владеем. И милиция, я вам говорю, что народ не защищает. Ну, здорово вы сейчас вот так проникновенно сказали, вот столько было вопросов в чате, да, там по поводу того, чуть ли не готов ли он там из полицейского стать милиционером. Ну вот все, а -а -а. вы уже ответили на все вопросы, которые были по поводу Советского Союза, по поводу советской власти, все-таки канал-то наш называется «Советское телевидение», то есть люди исповедуют ценности советской власти» советского народовластия. И вот э, здесь очень интересно, э, хотелось бы у вас спросить в этой связи, э, это же тоже любопытно, вы же обращались в Европейский суд по правам человека, это же очень интересный опыт. Э, как они отреагировали вот, на ваши жалобы? Они же ничем не закончились. Вот смотрите, значит, опять же, спасибо вам, Эль, Элмар, что задали этот вопрос, потому что я тоже, у меня есть такой. я же говорю, я юрист по образованию, мы, юристы, нам свойственно вот поговорить и, скажем так, нас немножечко заносят. Это нормально. Вот хорошо, вы задали этот вопрос. Значит, вот когда это все началось, сначала я как бы думал, что все это закончится, что это разрешится. Но потом я уже понял, что в России я ничего не добьюсь. Значит, чтобы вам тоже было понятно и многим гражданам. Очень многие люди у нас сейчас, вот модно говорить, я тоже в судах очень часто присутствую, люди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 это Гаагский, между ну между, он называется, в простонародье он называют Гаагский трибунал, на самом деле он называется правильно Международный уголовный суд, уголовный арбитраж, он находится, да, в Гааге, находится в Нидерландах, вот. Так вот, по моей информации, я сейчас, естественно, вот этим вопросом я занимаюсь, я не сижу сложа руки, вот наша власть боится именно вот этого суда, хотя наша власть не ратифицировала. В полной мере международную уголовную конвенцию, как, например, даже вот та Украина, которую мы хаем постоянно, да, э, все страны европейские, они ратифицировали международную уголовную конвенцию. Наша страна не ратифицировала, но мы являемся представителями, наша власть Российской Федерации является представителями вот этого международного уголовного суда в ГААГе. Вот, естественно, там, поскольку есть наши представители, то есть наши жалобы туда поступали. До определенного времени потом по моей информации уже сейчас поскольку там видимо скажем так но наша власть не способна там навести коррупционную составляющую значит посылки граждан бандероли граждан почему-то странным образом не доходят до гаагского суда это вот по моей по последней информации я ее обязательно я буду ее проверять и мы еще с вами я думаю встретимся и я эту тему озвучу то есть пока сильно я эту информацию проверяю, но говорю, по моей вот сейчас информации, которая у меня есть, посылки эти странным образом крутятся на почте, почте России. То есть за границу они в Нидерланды, эти бандероли с жалобами не отправляются и под любым предлогом, то есть может кто-то еще с этим сталкивался, сейчас люди начнут писать, естественно мы с этой проблемой разберемся, сообща. Но по моей информации в ГАГУ наши жалобы письма почта России не отправляет. Это уже абсолютно точно. Вот смотрите, что касается Европейского суда. Вот когда гражданин да, обращается в Европейский суд, я вот тут немножко закрою свой адрес, чтобы... вот, Значит, к нему приходит вот такая бумага с ответом из Европейского суда. Обратите внимание, что... Это потом мне подписали. То есть приходит вот такая бумага. Вот посмотрите. Видно. Она без подписи, она абсолютно никем не подписана. Она датирована, что жалоба от такого-то, номер такой-то. И здесь человеку коротко сообщают: ваша жалоба объявлена неприемлемой. Идите вы, по-русски говоря, в задницу. Вот. Кто подписал эту бумагу, вообще непонятно. Значит, я на сегодняшний день написал в Европейский суд 12 жалоб. 12. И не просто вот одну за одной по одному факту. 12 разных фактов. 12 материалов были представлены мной Европейский суд. Значит, одна у меня сейчас просто она далеко, я сейчас одну покажу. У меня есть информация стопроцентная, что жалобы граждан, там находятся, чтобы люди, еще раз, я у Юрия озвучивал это в передаче, значит, жалобы граждан, адресованные в Европейский суд по правам человека, до судьи европейского суда не доходят вообще. То есть они не доходят. Там сидят три, скажем так, человекоподобных, юриста, которых направляет туда правительство Российской Федерации. Естественно, вы сами понимаете, что наша власть, которая довела страну до такого плачевного состояния, его в связи с этими реформами и тарифами, вы сами прекрасно понимаете, что в европейский суд посылать такого, как я, или так, как такого, как Михаил Шендаков. Это смерти подобно, правильно? Ну, конечно, я их посылать туда. Посылается свой человек, совершенно правильно заметили. Вот одна из там, из своих людей, значит, есть такая Виктория Марадудина. Вот ее подпись. Марадудина Виктория. Значит, она, по моей информации, она выходка из Белгородской области. Значит, непонятно, каким образом она туда вообще попала в этот европейский суд, за какие заслуги. Она заканчивала Белгородский государственный университет. Я видел ее, в ютубе есть ее интервью. Значит, посмотрите, на ней золото одного, только килограмм 15, наверное. То есть, я вам серьезно говорю, я когда увидел ее все в золоте, просто понятием говорю, что на ней больше, чем на цигане, на цыганском бароне золото и украшений. Я отвечаю, в Ютубе есть, на ней золото больше, чем на цыганском бароне. Вероятно, невероятно. Вся такая расфуфыренная мадам, и там что-то она там сидит, вот этот с ней судья Ковлер, который представлял тоже в свое время интересы России. Они там сидят и что-то там по ушам труд народу о том, что они там жутко защищают права людей. Сначала они просто кидали жалобы в корзину, то есть делается элементарно. Вот смотрите. По положению о европейском суде наш, вы, я, мы в том числе, вот любой гражданин, мы, обращаясь в европейский суд, мы составляем жалобу на русском языке. То есть вот берется такой формуляр, незамысловатый достаточно, ничего в нем такого сложного нет. Вот такой вот формуляр, где в формате PDF просто вот забивается, скажем так, ну это что-то типа вот такой, знаете, анкеты. В конце он просто вот... Отвечаете здесь на вопросы, здесь вот такие кружочки, тоже ничего тут для человека особо такого грамотного, ничего сложного нету. Заполняйте формуляр на русском языке. Судьи сидят с 46 стран, которые ратифицировали конвенцию, в том числе сидит судья с Украины, с Молдавии, с Грузии. То есть эти судьи знают русский язык. Но вот эта Марадудина, которая обвешана вся золотом, она странным образом, и ее аппарат, там есть такая Свешникова, там есть такой ПАК, там есть такой Белогубец. Вот, всех я их фамилии установил по своим каналам. Значит, они, ну вот вдумайтесь, мою жалобу, они 9 раз подряд, 9 раз подряд, они носили судье, который заседает от Норвегии. Эрик Мус такой. Скажите, норвежец знает русский язык и -за законодательство Российской Федерации? Я говорю, потом, когда я написал, уже сейчас поднимая этот вопрос, я написал председателю парламентской ассамблеи Совета Европы, я написал председателю европейского суда, опять мои жалобы похерили, я говорю, подождите, а почему мою жалобу не отнести на рассмотрение в суде, которое заседает от Украины, от Молдавии, от Грузии, от Армении, они знают русский язык, они поймут, они знаете, что делают, элементарно просто. Они получают жалобу, но в чистом виде, понимаете, вот ее так вот, в конверт ее скинуть, ее скинуть нельзя, в корзину. Они составляют резюме, неправильно переводят на английский язык, у нас русский язык, он самый сложный. Они составляют заведомо неправильный перевод, несут судье из Норвегии и пишут, рекомендуем признать жалобу неприемлемой, то есть, грубо говоря, сбросить ее в корзину. Судья просто ставит роспись, все, до свидания. Вы это никогда ничем не перешибете. Дальнейшее обжалование невозможно. Вот чем занимается вот там вот, вот эта Марадудина. Теперь смотрите, если раньше они еще давали какие-то ответы, вот теперь вот вдумайтесь, я вам сейчас покажу документ, только вы не падайте. Вот смотрите, внимательно. Вот я прям поближе. Да, да, да, видно, видно. Вот здесь вот смотрите, в этом углу, вы видите, что написано, какая фамилия? А, так, ну слабо можно разглядеть, но это сейчас не ваша фамилия? Ну, написано Харичев, да, моя это фамилия. Латиницы, латиницей, Харичев. Теперь смотрите сюда в этот стол. На... Ответ кому дается? Там перечеркнуто. Ну, а вот кому там? Можно же прочитать? Ой, я, к сожалению, не могу прочитать. Здесь... Ну, вот написано. Гражданину егизарянцу Егез... город Астрахань а -ха -ха. улица Королева вот а Вижу, город угу. Астрахань ну вот тут Харичев, тут Егизарянск. вижу, вижу, перечеркнуто, да понимаете, она опять, вот эта бумага никем не подписана, вот написано секретариат Европейского суда Но ну, я так думаю, что там это писала такое же животное Вот. они просто знаете, что делают, они уже не переписывают эти ответы, ну казалось бы Европейский суд, да, Но ну, вы видите с каким логотипом она приходит, вот логотип Европейского суда ну, казалось бы, если ты неправильно выписал сопроводиловку, да, ну возьми, перепиши. Они знаете, что делают. Они вот берут, они уже не обламываются, там сидят, вот эти свиньи. мне. Они карандашом зачеркивают и следом выписывают вот такую вот керню. Вот. Высылаю вам письмо, ошибочно направленное по другому адресу. Понял?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 И потом не обламываюсь, увидела, ага, накосячила. Ну, я ему вот выпишу одной строкой, и вот она, вот эта вот Марадудина, она расписывается там, вернее, даже это не ее подпись неживая, а это ее электронно-цифровая подпись. Вот вам ваши жалобы, дорогие граждане, в Европейский суд. Вот такой конверт приходит, вот если кто не верит, если кто-то сомневается, вот такой конверт пришел. Вот он, логотип Совета Европы, Европейского суда, вот, пожалуйста. Вот все как полагается. Вот они там чем занимаются. Они уже даже не переписывают эти бумаги, им уже даже в лом, понимаете? Они сидят вот эти животные, 2 миллиона зарплату получают, народных денег. Они уже просто карандашом зачеркивают, понимаете, вот, карандашом зачеркивают, запаковывают в конверты на, типа, пошел ты нахер, и все. Вот и все, вот вам ответ на все вопросы. А мы что-то с и ждем, когда там придет какой-то... Злой там европейский суд, когда там придет, когда как, знаете, как фильм у Остапа Бендера. Запад с нами, за граница нам поможет. Да никто нам нет не поможет, кроме нас самих себя, понимаете. Если мы сами не выйдем и живой цепью не встанем. Никто нам не поможет. 40% людей уже жрать нечего, понимаете. Дети, правильно Михаил Шандаков сказал. Дети в обмороке в школах падают. Это что такое, понимаете. Это, это, это где вообще происходит? В стране, в самой богатейшей стране, природными ресурсами, 70% природных ресурс, ресурсов у нас в стране, у нас детям в школы в обморок падают. У нас 40% людей уже жрать нечего. Это что такое? Вот И, я, а... да, Я хотел э, э, еще спросить у вас, во-первых, подтвердить ваши слова, потому что есть... Реальный факт из совсем недавней истории, когда вот мы говорим про коррупцию, а коррупция выходит уже на международные просторы, когда поехали после объявления, после объявления санкций э, Верхушки Российской Федерации президенту и в окружению, поехал Бортников Патрушев, же сумняшися э, и Чайка, по-моему, если не ошибаюсь, поехали и попытались подкупить американских сенаторов каких-то. Просто пригласили их на личную встречу и там обещали им золотые горы. Да? Вот. Но там по-другому это все устроено Они не просто не знали, что там существуют специальные там фонды какие-то благотворительные То Там коррупция по-другому осуществляется, не так, как в России mm. вот. То есть, Это все есть да, в мировом масштабе Поезжают представители, эмиссары из России И пытаются подкупить эти международные структуры так или иначе Алмар, но я опять, понимаете, я не знаю, как насчет Америки, да, я вам вот сейчас, вот как вот советский человек, я вам могу сказать абсолютно точно, что вот эта наша так называемая конституция, по которой, по сути дела, мы просто, мы все рабы, откройте ее, сравните, откройте конституцию СССР и откройте конституцию России, вы поймете, что мы все рабы, мы все быдло, мы никто, понимаете, Сейчас куча всяких федеральных законов, в частности, далеко ходить не надо. Вот Я столкнулся с тем, что у нас в Конституции как написано? Каждый имеет право на оплату больничного, правильно? На, э, время, на оплату временной нетрудоспособности, правильно? Да, да. Вот, держите карман шире. Есть 255-й федеральный закон, который вот такой болт показывает. 70% людей, все, ни на что мы права не имеем. Вот, и что касается вот этой самой нашей Конституции, уже абсолютно точно, вот у нас по кабельному телевидению Волгограда, да, у нас говорят, вот, текстом, что у нас такой еще есть, вот Крылов Дмитрий Вадимович, молодец, как бы он несет людям правду, вот у него очень передачи такие интересные, горожане хотят знать, вот действительно человек молодец, я его уважаю, хотя вот у нас, как бы так сказать, мы с ним не, перес... не контактируем в последнее время, начинали это мы вместе, вот. Он молодец, он несет людям правду, так он говорит открыто, что, ребят, мы уже колония, Россия это уже колония, американская колония, это конституция наша Российской Федерации, она писалась Госдепом США, понимаете, так вот я не знаю, кто там, кого там, куда ездил подкупать в Америку, но я вам говорю абсолютно точно, что все вот эти вот э, чиновники, мягко так сказать, они все выполняют указания Госдепа, понимаете. Эти санкции это чисто формально. Опять, для кого вводятся эти санкции, понимаете? Эти санкции, они что, бьют по карману членам правительства, которые получают там свои миллионные зарплаты? Нет, они вот, они санкции бьют. Вот, извините, у нас, я же говорю, что вы проедете по Волгограду, дороги разбиты, дорог нету. Школы закрываются, больницы закрываются. 40% людей, это уже официально, это даже то, что говорят у нас в России, 150 миллионов, да нет у нас уже 150 миллионов, дай бог, если говорят, что 90 миллионов наберется, понимаете, люди вымирают, страна вымирает, села брошенные, земля брошенная стоит, люди бегут, бегут в города, там, я не знаю, у нас в Волгоградской области, посмотрите, что у нас, просто уже стоят села брошенные, Вообще есть такие села, где стоят там 50-60 домов, ни один, ни один человек не живет, потому что люди, люди, не, люди не могут выжить, люди бегут в город, в городе тоже работы нету, и у кого еще есть, скажем так, мозги и деньги, те бегут там в Турцию, в Грецию, в Италию, в Испанию, у кого нет, нету, скажите, мы, вот мы будем с вами, мы будем подыхать здесь, если мы не поймем. Вот... Так? Нас никто нигде не ждет. Вот это вот то, что сам, вот эти вот санкции, я вам говорю, это санкции не для них, не для нашего правительства, не для нашего Госдумы, не для наших сенаторов. Это санкции для нас. Для, как говорится, мы для них быдло. Это для нас санкции, а не для них. Они как получали свои зарплаты, они так их и получают сидят. В заключение я хотел бы, уже мы перебрали да, лимит, обязательно, да. мы не исчерпали разговор тут, потому что мы обязательно встретимся еще раз, потому что тут еще тем не неохваченных появилось множество. Я в заключении хочу спросить, после победы народа, если уж нам в это прекрасное время, нам повезет, что мы будем жить в это прекрасное время, когда народ победит, необходимо ли объявить люстрации всем тем, кто запятнал себя в преступной деятельности против простого народа? Лю... Элмар, в вашем понятии вот иллюстрации это что такое сразу, чтобы нам с вами на одном языке разговаривать? Под люстрациями я понимаю реальные, подтвержденные многочисленными фактами свидетельства очевидцев и так далее по поводу тех или иных преступлений и ограничения на работу, где бы то ни было, то есть мы не говорим там про какие-то, ну, кого-то просто наказать, да, значит, тюрьма, а кого-то просто ограничить в допуске к каким-то сферам профессиональным. Вот, понимаете, вот недавно смотрел вашу передачу, буквально на 23 февраля, вот там Михаил Сандаков ответил, он мне, в принципе, даже добавить нечего, всех их надо судить, все они должны сидеть и, как сказал Михаил, не просто сидеть и жрать за наши деньги, они должны работать. Объявить иллюстрацию, понимаете, как ним? Сложно сказать, ведь сейчас по большей части, даже если сейчас вот народ каким-то образом проснется, поймет, что если он не проснется, то он нас просто всех уничтожит. Вот, ведь 90 вот этих вот, скажем так, прихлебателей, которые принимали вот эти антинародные законы, повышали тарифы, цены и так далее. Ведь они же будут на коленях стоять и верещать, что их это заставили сделать, понимаете? Вот в чем вопрос. Вот здесь, вот, как говорится, вот объявить иллюстрацию это недолго и скажем так, судить их всех народным судом, это тоже недолго. Здесь тоже нужно, понимаете, как подходить, все-таки, мне кажется. Ну да, Михаил Шандаков сказал, что их, конечно, изолировать, конечно, их надо наказать, и чтобы они работали, они просто они жрали, сидели за наши деньги. Вот он правильно сказал, добавить ничего. Но здесь я бы еще вот к словам Михаила, я бы так дополнил, наверное, что, ну, все-таки, наверное, все-таки нужно действительно суметь в данном случае отличить зерна от плевел, и действительно, кого-то это действительно заставили делать, да, таких это там сто процентов, потому что кого-то, как при любой власти, скажем так, что произошло в ДНР, да, то есть по факту там же не существует вообще никаких народных республик, вы же это знаете прекрасно, да, что существует две просто колонии, правильно, где власть вообще взял непонятно кто, каким образом они взяли власть, поначалу людей просто обманули, потом людей просто запугали, а потом просто люди уже, скажем так, люди все это терпят, вот и все. Ну, вот очень много приходится общаться вот с людьми из ДНР, из ЛНР. Я говорю, ну, а вот вы когда шли вот за этого Захарченко, да, но ну вы понимали прекрасно, что это обычный продавец, куриный барыга с рынка, да, то есть сам себе налепил майорские погоны, вот, ну, посмотрите, человек не служил в армии даже, да, нигде, там... Учился в Донецком юридическом институте, как написано. Да я голову, я не, я не знаю, рубль за сто даю, что он не проучился там и семестра. Нацепил майорские погоны, потом полковничие. Народ за ним кинулся на баррикады. В итоге что? У народа также все отобрали, и также народ там живет в неведении, понимаете? Так вот здесь главное, понимаете, не ошибиться, душу, потому, потому что действительно есть люди, которых запугали, которые не разобрались. Да, да. да. Да, наши, наши, да, короче говоря, наши барыги и наше жулье отняло украинского жулья, да, э, народ, как всегда, стоит с протянутой рукой, э, разиняя рот, да, и смотрит то на одних варюк то на других варю. Ну, я не знаю, кто у кого там отнял или что, но я абсолютно точно знаю, что как таковое там в ДНР, в ЛНР, то есть там... Это власть, скажем так, там такие-то обычные ряженные клоуны. Ну, почитайте вот и там министр обороны, генерал-лейтенант, там метр у него метр десять, по-моему, рост. Написано в биографии. Всю жизнь занимался тренерской работой. Понять? Подожди, мил человек, ты как министром обороны стал? А кто тебе генеральские погоны напялил? Ты что, И вот они с этим выходят к людям, да? Вот тот же Захарченко, тот же вот этот. И люди просто все это хавают, понимаете, не понимают. А потом, когда до них доходишь туда, слушай, да нас же просто элементарно обманули. Вот как часто происходит, когда люди вот у нас опять в Волгограде подняли эти э, э, э, э, э, темы, говорят, что, ребята, вы посмотрите на наши российские банкноты. Да, советский рубль он обеспечивался золотом, драгметаллами и прочими, я там сейчас дословно не помню. А на этом фантике что? Нам просто подсунули фантики, забрали наши советские деньги, объявили какой-то дефолт. Деньги рассовали по карманам эти гайдары да прочее. Все. А потом потихоньку начали забирать я говорю, советское образование, медицину, здравоохранение, армию. Последнее, что убили, это убили советскую милицию. Все. Сделали да. -то, тот орган, который, скажем так, ну, опа, всех не добили в реформу в 2010 году. Что-то осталось. А теперь до, добрались еще до пенсии, лишили людей теперь, пенсии. Теперь добрались до пенсии, да, и говорят, что подождите, и теперь а такие. Что звучит... будет? А будет? Сейчас вообще отменят пенсии, совсем. оно оно, подожди, оно все к тому идет. Сейчас же понимаете, как вот, допустим, раньше военный пенсионер, да, я, допустим, вот я выслужил, честно, я пришел в милицию в 16 лет. Я, скажем так, достиг пенсионного возраста еще в таком цветущем возрасте. И если вы помните, в период первого увольнения своего я работал на гражданке, это было тоже два года. И сейчас вот я сужусь, но я как говорю, бы, я тоже продолжаю работать. Вот. Я прихожу в пенсионный, я говорю, а я могу на страховую часть пенсии рассчитывать? А вы знаете, что мне открытым текстом говорят, а вы не доживете. Я говорю, подождите, раньше военный в 60 там, лет мог. А я говорю, а теперь мне в 65, она говорит, нет, вам даже в 65 вы баллов не добираете. Я говорю, так я ж на гражданке работал, хотя бы там, вот те, которые военные там в 60 лет достигли, в прошлом, позапрошлом году. По-моему, они каждый получают, там, если я не ошибаюсь, 3 или 3,5 тысячи. А мне в открытую сказали, говорят, а ваше поколение, вы до этих 3 тысяч, вы не доживете. Каждый год будут повышаться баллы, Все. А потом, в конечном итоге, да, если мы сейчас слышим вот такие высказывания с экранов телевизора, что говорят, что государству вам ничего не должно, а вы, подождите, а почему, вот я считаю, на мой взгляд, да, вот и вы тоже журналисты, а почему вот эта тема вообще как бы замалчивается, да, и не продвигается ни тем, что, вот подождите, в той же Прибалтике, в той же Австрии, в той же в этой, в Сирии, которой мы помогаем, непонятно зачем, если пенсионер умирает, то пенсию получают его дети, его жена, нетца. Подождите, а почему у нас так не сделать? А где вообще деньги с пенсионного фонда? Да, есть... Мы говорили об этом, мы говорили, мы звонили. Жизнь работал то есть как бы подождите, человек умер или да, он не дожил на пенсии. Но это не государственные деньги, это накопление человека, то есть это как счет в банке, понимаете? То есть человек, скажем так, копил себе на старость, а куда деньги потом делись? Но ни в одной стране мира вот такого нету маразма, понимаете, что просто человек умер. Да более того, ладно, если там пенсионный фонд у нас взял на себя обязанность хотя бы похоронить человека, понимаете, пенсионера, но у нас уже и этого нету, понимаете, похороны обходятся в провинции, но ну, в среднем где-то 100-120 тысяч. В Москве эта сумма варьируется уже там порядка 450-500 тысяч. Подождите, это что такое? При всем да. при этом, что у нас услуги по погребению, у нас предоставляется бесплатно. Да, это действительно вопиющие факты, и мы касались... И никто, не задумывается, никто не поднимает этот вопрос, что подождите, ребята, как вы вообще можете делать там какую-то пенсионную реформу, да? Ведь это деньги, это не государственные деньги, это у человека удерживали определенный процент от зарплаты и клали насчет пенсионного фонда. А подождите, а где деньги как бы, а почему у меня деньги забрали, почему вот это вот люди не поднимают, они просто вышли тупо, вот понимаете, кто-то вообще, кто-то вообще не вышел. Мы вот против пенсионной реформы, да какая пенсионная реформа, что, что вообще реформировать, это равносильно, что грубо говоря, вы положили деньги в банк, да, я к вам пришел, говорю, давай банковскую карту или там давай сдаю себе сберкнижку, это деньги мои. Как так, подождите, ну и так это же деньги мои. Да нет, они не твои, это уже не твои деньги, это мои деньги. Все, то же самое, какая реформа, что реформировать? Это деньги народа, это деньги человека, это не деньги государства. Скажем так, еще и государство должно давать человеку, ведь оно же, если вы деньги кладете в банк, вот чисто юридически, да, вы деньги положили в банк, ведь банк вам платит какие-то проценты. Но также, по идее, а почему пенсионный фонд не сделать такую же систему, чтобы у человека, мало того, что шли отчисления ему от работодателя на пенсионный фонд, да, а чтобы еще пенсионный фонд, с учетом того, что он пользуется этими деньгами, чтобы человеку еще начислялись проценты. Да хрен там. Ладно, спасибо большое за разговор. Мы вынуждены заканчивать. Еще увидимся обязательно. Раскроем. Те темы которые да, еще я вот говорю сейчас мы не озвучили вот я все-таки попытаюсь добиться вот сейчас скажем так результата что все-таки в Гаагский суд действительно вот в европейском вы уже поняли там уже система налажена и вот я бы еще что хотел посоветовать нашим гражданам все кто обращался с жалобами в европейский суд по правам человека и всем кому пришли вот такие вот отписки я настоятельно рекомендую, потому что, как бы, чтобы правильно, как Михаил Шендаков сказал, что мы их всех будем судить рано или поздно, и что, чтобы над ними висел меч правосудия, это не шутка, я говорю правда. я сделал точно так же. Напишите заявление в обычный территориальный отдел полиции в такого содержания, что «прошу привлечь к уголовной ответственности» сотрудник секретарей референтов Европейского суда по правам человека, которые умышленно не перевели, на русские, неправильно перевели на языки Совета Европы мою жалобу, поданную тогда-то тогда-то против Российской Федерации, причиненный мне ущерб является значительным, прошу привлечь к уголовной ответственности, там по статье заведомо неправильный перевод, геноцид и так далее, то есть правильно, как Михаил Шендаков сказал, нужно завалить их вот этими жалобами. Суды завалить, полицию завалить вот этими жалобами, чтобы как правильно Михаил сказал, чтобы они заходили в кабинет, а чтобы они им на бошки падали, вот эти жалобы и заявления наши. Вот я, граждан, призываю все, кто обращался в Европейский суд, и все ваши жалобы похерили, напишите заявление в Кенеральный отдел полиции, вам откажут возбуждение уголовного дела, пробивайтесь через суд в порядке 125 статьи, обжалуйте отказ в уголовного дела, прокуратура будет отменять. Давайте заваливать их жалобами. На Европейский суд, я скажем так, вот эти вот, кого туда посадили, их оттуда надо убирать. Это антинародные сидят люди, это сидят люди, которые заинтересованы, чтобы больше людей в тюрьмах сидело, чтобы больше людей, скажем так, гибло голодной смертью. Это люди поставлены туда именно за этим. Поэтому наша задача, пишите заявление в отделы полиции, не сидите, тогда мы что-то сделаем». Пишите ко мне в социальных сетях ВКонтакте, обращайтесь ко мне, я всегда помогу, я всегда посоветую, только вместе мы сможем что-то сделать.